Матина Николаевна, очень хотелось бы с вами обсудить такую тему. Часто встречается и в христианстве всякого рода суеверия и предубеждения. И, в принципе, мы с вами уже говорили о том, что понимание и трактовка слов. Но ну, вы как человек, знающий в этом области, филолог, переводчик, можете, наверное, такие истории рассказать. Ну, вот, в частности, может быть, такая распространенная. История связанная со знаком 666. Да. Как к этому относиться? Да не как к этому относиться, забыть на мертвых силах. Да, 666. Значит, эта цифра встречается в Апокалипсисе 666. Там, значит, говорится в 13 главе. До этого там зверь выходит из морской бездны. А затем вот как раз здесь второй зверь, он выходит как раз из подземелья, из бездны земли. А, Причем оба они, знаете, интересно, они чудотворцы. Да, это не, не надо думать, что если а, кто-то творит чудо, то это сразу значит от Бога. А, в Новом Завете очень много таких указаний, что лжепророки будут творить знаки, явят от чудеса. Вот, и собьют с пути. Понимаете? А у нас как-то мы привыкли, что если чудо, то сразу, да, значит, да. святой надо сразу падать. В ножки и так То есть далее. фокусы могут и другие. Да, да. И причем, значит, если первый, первый, а, он, он вообще-то был убит, на воскрес. Вот. Здесь тоже он чудотворец. Он а, сводит огонь с неба творится всякие знамения, он уже сделал изображение первого зверя, который двигается и говорит: И он принуждает всех малых, великих, богатых и бедных, свободных рабов поставить клейму на правый руку или на лоб. это требует, чтобы никто не имел права ни покупать, ни продавать, если нет, на нем клейма имени зверя или числа его имени. Здесь интересно то, что зверь на самом деле ничего не может сделать сам. Вот эти звери, представители сатаны, они как бы имитируют то, что делает Христос, потому что до этого у нас в первых числах, о, первых простите, главах, апокалипсиса было сказано, что э, было велено ангелу поставить на лоб вот, верных м, особый знак, э, знак принадлежности Христу, угу. вот. и здесь они тоже как бы, делают ну, знак. Зеркально, да? Только да, друг здесь другу. зеркально. Это такая, в общем, недаром кто-то из библиистов даже назвал, что Сатана это обезьяна Христа. Как обезьяна может делать какие-то знаки, подражать человеку, но сама на самом деле не может сотворить ничего стопроцентно как бы оригинального, а может только подражать. Так и Сатана может изображать, подражать Христу. Так и здесь, значит, ставят знаки. Ну, назовем клеймо. А скажите, вот, я поясните, mm -hmm. а подражание Христу вот христиан иногда нет, призывают? Это, это, это другое. другое подражание? Это, конечно, совсем другое подражание Христу. Это следовать за Христом, э, делать то, что он делает, э, возвещать его весть, э, быть готовым идти его путем вплоть до самой смерти, это быть готовым нести его крест. А не обезьяничать нет, нет, нет, нет. Mm -hmm. Обезьяничать это, понимаете... А вот это обезьяничание. Это обезьяничание. Вот то, что делает сатана... Вот он творит чудеса, он сводит огонь с неба, посмотрите, он делает то, что в принципе человеку не нужно, потому что когда противники Иисуса требуют от него доказательств того, что он пришел от Бога и требуют какой-нибудь знак явить, Иисус отказывается потому что это такие знаки доказательства. Это отсутствие веры на самом mm -hmm. деле, когда значит, нужно доказать. И Иисус никогда не делает того, что, в общем-то, не нужно. Он исцеляет людей, да, потому что люди страдают, и Он их исцеляет. Но просто, например, там, <смех> явить какой-то знак на небе, значит, огонь извести еще что-то, это на самом деле ровным счета ничего не значит, поэтому он отказывается это делать. Вот. Здесь то же самое. Значит, сделать статую, которая движется. Ну и что? Вот, сводит огонь с неба. Ну и что? А, ну, мы, наконец-то, все-таки дойдем, давайте, до этой самой знаменитой цифры. 6400. Да, да, да, да. Значит, и он, наконец, значит, а он не может не продавать, не покупать, если нет на нем клейма имени зверя или числа его имени. Обратите внимание, покупать и продавать. То есть явно заниматься какой-то деятельностью хозяйственной. Вероятно, это означает что-то наподобие сертификата, который mm -hmm. должен выдать, ну, скажем, там император, э и этот сертификат позволяет человеку там быть на рынке лицензию какую? Лиц да? Лицензию, mm -hmm. ну да, я сказала сертификат, но лицензия то наверное, еще лучше. Ну, вот. э -э значит, только если у него будет эта лицензия, тогда он имеет право торговать, что-то покупать. Итак, значит, число имя зверя или число его имени. А здесь нужна мудрость. Человек сообразительный, пусть вычислит число зверя. Это число человека, а число его 666. Итак, что же такое а, число? А в древности было очень распространено такое явление, которое называется гематрия. Вы знаете, что в древних языках не было особых знаков для цифр, а вместо них люди употребляли буквы. Ну, Например, А – это единица, Б – это двойка и так далее и тому подобное. Когда там подальше, там еще добавлялся какой-нибудь значочек, чтобы сказать, что это там сотни или так далее. И это, это собственно, и в церковнославянском. Тот, кто читает на церковно-советском виде, что там книги названы, например, там первые книги Ездры, там вторая А, Ездры А, Ездры Б, или в Новом Завете, значит, Иан, Иоанна А, Иана Б, вот, собственно, это сохранилось в латинском. Ведь на самом деле мы довольно часто, люди употребляют латинские буквы в значении чисел. Это единица, это двойка, это тройка. Если мы возьмем букву В латинскую, поставим единицу перед, у нас получится 4, а если мы поставим 6, след, у нас 6. получится 6. Кентум вот. 100c. Вот. М милли тысячи. То есть мы до сих пор употребляем, ну, немногие, но, например, ученые обычно употребляют несколько толстая книга, то книги, это в предисловии идет нумерация римскими буквами, а дальше уже какими арабскими. Uh -huh. То есть мы взяли арабские буквы и стали использовать их как цифры. Так вот, гематрия, значит, если буква означает число, то можно любое имя, любой предмет, любое явление, что называется, перевести в цифры. Значит, это будет гематрия. Например, интересно, что во время раскопок во время раскопок в Помпеях э, сохранилась надпись «Я люблю девушку, имя которой 545». Понятно, да? То есть любое имя можно... значит, Мы могли бы... Раз... Если бы у нас было время для развлечения, мы могли бы с вами посчитать имя ваше, мое и так далее. Вот. Но самое интересное, если можно любое имя, личное имя, географическое, там, любой предмет, любое явление перевести в цифры, то назад это почти невозможно. То есть надо знать, кто имеется в виду. Угу. А вот так, например, 545, вот мы никак не можем решить, что как звали эту девушку. Но молодой человек, конечно, знает, он ее имя, преобразовал в цифры, да? но мы-то не знаем, как ее зовут, поэтому мы можем гадать, мы можем там подставлять, но это невозможно. Uh -huh. вот. а, то же самое, значит, да, число 665, число зверя, причем, значит, сказано, что число это человеческое, имеется в виду число, это, под этим числом имеется в виду человек, а не некое сверхъестественное существо. Но самое смешное, что люди стали бояться самого числа. Не той какой-то бесовской силы, бесовского существа, вот этого зверя, который вышел из бездны Земли. А мы стали бояться самой цифры. Ведь это же смешно, но в Москве отменили маршрут автобуса 666. Вы это не знали? Нет, я думаю, не знали. Знаете, когда у меня есть подруга, которая живет там, где был этот маршрут, она мне подтвердила, угу. что это точно. Самое смешное, что в некоторых рукописях случай другое, 616. Время от времени у меня было такое появляло желание написать в Моссовет сообщить, им, что вы знаете, у вас еще один автобус ходит, там еще даже какое-то было другое имя, ну, Лень. Понимаете, я человек ленивый, и мне не хочется писать, тратить свое время, писать в Моссовет, сообщать им, что они вот пропустили что-то. Я знаю, что где-то 13 этажи отменяют. А 13 вот. это, это много, это много, это э, на Западе много, там даже может дом быть без 13. Причем абсолютно никто не понимает, в чем дело. И мы никто ну, не понимаем. Да. Никаких объяснений. Разумных нет. Почему? Вот люди боятся числа. Там нет 13-го номера квартиры, предположим. А лично я очень люблю 13 -е. Мне кажется, что мне 13-го числа всегда как-то везет. Ну вот за этого отменяют, что как-то это связывают с какими-то там событиями. А, вот, ну, обстоятельствами на самом деле, негативными. Ну это, это самое смешное. Я не говорю, что мне там правда везет, но, но просто я не реагирую. Не на число 13. Так вот, конечно, было безумное количество попыток все-таки вычислить это число, значит понять, кто же скрывается под этим числом. Самое интересное, что это, такие попытки появились сравнительно недавно, потому что в древности особенно этим не интересовались. Та община, для которой писал Иоанн, она, несомненно, знала, кого он имеет в виду. Uh -huh. Поэтому им не надо было объяснять. Они и так знали, кого Иоанн имеет в виду. Он, вероятно, лидер этой общины в Малой Азии. Потом Ирине Леонский. Он выдвинул, кстати, сразу два варианта. Причем оба, я бы не сказала, что очень убедительные. Он предположил, что под числом 666 латинское слово ⁇ латейнус ⁇ латиненьким. То есть ⁇ Рим ⁇ Да, потом а, ⁇ тиранус ⁇ значит, тиран тоже, в общем, тиран тоже, значит, Рим ⁇ ну и, собственно говоря, после этого как-то все успокоились, и никто больше не пытался узнать, что же скрывается под этим числом. Я бы сказала, что интерес пыхнул где-то в XIX веке, как ни странно. Вдруг всем стало очень интересно. В 1831 году один ученый предположил, вычислил что это имя Нейрон, вот тот самый Нейрон. Mm -hmm. Но обратите внимание, э, исторический персонаж древний, а не некий современный или э, человек будущего. Да? Mm -hmm. вот. Он вычислил, значит, что это Нейрон, Причем как он сделал. Значит, он имя латинское Нейрон написал так, как оно выглядит по-гречески, там есть некоторая разница. Да еще он написал еврейскими буквами. В общем, если вы захотите э, вычислить 666, вы сначала для себя решите, кто, и потом путем разных манипуляций вы все равно подведете, mm -hmm. подобьете под это. Э, сами понимаете, что когда началась э, Реформация, то Естественно, лютеране и протестанты видели в этом папу, так же, как и шлюху, который сидит там на красном, на красном звере. Понятно. Католики, естественно, видели Мартина Лютера. Вот. При желании можно кого угодно. У нас есть очень интересная вещь в «Войне и мире». Толстой описывает, как... Пьер Безохов э, пытается вычислить это число, и тоже он путем разных манипуляций, он то подставлял, то убирал, то писал, значит, э, имя Наполеона французский, то писал его по итальянски, то добавлял, что он император. В конце концов он сумел добиться, чтобы это получился, Подогнал, да? чтобы это получился, да. Мои знакомые рассказывали, что они в молодости будучи очень горячими такими э христианами, им тоже безумно так -то интересовало. Они тоже вычисляли, вычисляли, у них получился Сталин. Вот. Другие там вычисляли, вычисляли, у них получился Ленин. В общем, при желании можно рассчитать все, что угодно. И Гитлера можно... А, да, года. Гитлер, конечно, был. Гитлер, ну, естественно... Гитлер, естественно, был, конечно. Вот вообще можно кого, я сказала, что можно кого угодно, вот э, абсолютно любого. Э, вот например Баркли, Уильям Баркли, э, значит пишет следующее: "Ввиду того, что это имя зверя, его искажали как угодно, чтобы подогнать под своего заклятого врага. И поэтому 666 означало и папу римского". Наполеона, вождя немецкого протестантизма Мартина Лютера, основателя шотландской пресвитерианской церкви Джона Нокса и многих других. Так во время Второй мировой войны умудрились создать систему, по которой выходил 666 Гитлер. Так что при желании можно все что угодно. А есть и другой, был и другой способ. Увидеть здесь не а, лицо, а как-то по-другому. Вот, например, говорили, что число 7 – это число священное, да? <свят> значит, число Бога – 777, семь. трижды 7. Трижды тоже очень важное число, а если, значит, 777, то очень важное. А, это, значит, полнота, вот святость, как бы... Святость в Кубе, скажем так, условно, да. А если значит, поставить рядом 666, то мы увидим, что всюду не дотягивает до семерки. Поэтому это число сатаны. Было еще число Иисуса 800, 888, а святость, значит, 777. Итак, значит, 666 доказывает, что «Человеческий ум не способен познать Бога». Вообще человек чрезвычайно интересен в этом отношении. Самое смешное, я говорю, что люди, люди начинают бояться самого числа. То есть это проявление м, такого скрытого магизма в человеке. Мне рассказывали, что те бедняги, у которых был номер на машине, в котором было 666, uh -huh. то машину били, там стекла били. Вот, э, ну, просто какой-то тихий ужас, что на самом деле не может быть верно. Вот В общем, хотя существует очень много попыток расшифровки значит, я уже говорила, что большая часть этих расшифровок принадлежит более-менее современности, а в течение веков людей мало интересовало. И вообще, если бы нам нужно было знать точно, что за личность скрывается, если бы от этого зависело наше спасение, ну, да. то, несомненно, Священное Писание обязательно нам бы в этом помогло. Вот. И так страшно не сама цифра, а демоническая личность, которая стоит за ним. Вот если мы не можем вычислить ее, это означает, что пора бросить этим заниматься. И здесь я зачитаю две, по-моему, очень хорошие цитаты, Одна цитата принадлежит современному, очень симпатичному человеку. Это протеерей Александр Сорокин, священник, который служит в Петербурге. Вот. А другой, другая цитата – это Архимандрит Януарев. К сожалению, он умер. Тоже Человек совершенно замечательный. Я просто страшно рада, что мне повезло в жизнь. Я все таки с ним Знакома, хотя жалко, что недостаточно знакомого, потому что он умер все-таки. Могу пожить больше, скажем так. Итак, что же пишет Александр Сорокин? Отец Александр Сорокин. Символику звериного числа следует понимать как общее указание на боговорческую суть любой тоталитарной, прежде всего, государственной власти. Вот так вот посягающие на религиозную свободу церкви. В таком «зверином» берется в кавычках, значит, качестве тоталитаризм проявляет себя, конечно, прежде всего, в открытых религиозных преследованиях тех, кто отказывается отрекаться от истинной веры и исповедовать государственную идеологию как свою религию. Апокалиптическое число зверей – один из многих примеров, показывающих, что все апокалиптические образы откровения – ни в коем случае нельзя понимать, как зашифрованы указания на конкретные события или личности, относящиеся к другим, например, современным историческим эпохам. По-моему, очень хорошая цитата. Да? Да. А вот сейчас я зачитаю, что говорил а, Архамандрит Иенуарий. А, у него был... Курс лекций по Апокалипсу. На а, а вот чтобы зафиксировать, а не по этой ли причине, как бы, да, а, многие отказываются от регистрации, вот юридической регистрации, есть такие нерегистрированные баптисты, нерегистрированные пятидесятники. Что это, является, да, что это является неким, как бы, ну, некой печатью от того, кто, ну, а кто может преследовать или преследовал братьев. Да нет, ну, это, но конечно, это, конечно, сидит в человеке магический страх. Он не Бога боится, боится цифры, боится каких-нибудь черточек и так далее. Это, это просто означает, что человек что-то не понимает главное сути христианства. Вот, он действительно начинает видеть в этом, начинает поклоняться или, наоборот, отвергать государственную власть. Но дело в том, что хорошо, отвергайте государственную власть, но не отвергайте Христа. А здесь, значит, под, э, под государственной властью понимаются какие-то цифры, там, ИНН, например. Там так далее. Это было условно суеверие, но только. Суеверие, он, да, да. да, это суеверие. Только что это может каким-то образом твоей верит его там. Да, э, да, если, если верим, может помешать какие-то еще набор каких-то черточек, набор каких-то рисуночков, а набор каких-то букв, то извините, э, как говорил один замечательный Архимандрит, если ваша вера, если вы боитесь, что ваша вера рухнет из-за этого, то она должна рухнуть, да. потому что это не настоящая вера. Это та самая вера, как дом, который построен не на фундаменте, на не с камня, а на песке. Если действительно там слово где так поставить, и уже вера рухнет, то тогда эта вера слишком слабая, слишком ничтожная, И, в общем-то, от нее надо как бы, что называется, избавиться. Вот, а, значит, я хотела еще зачитать цитату из января. Он а, в 2003 году прочитал целый курс лекций по радио в Петербурге. Радио назывался «Град Петров». Как я завидую, в те времена, может, да. было по радио ну, вот, э, читать, читать лекции. Такие. Да, лекции. У него были лекции самые разные, и мне многие писали, что... Э, их привел к вере, именно привели к вере, или, по крайней мере, если не привели к вере, может, это слишком звучно, по крайней мере, помогли понять, избавиться от каких-то благоглупостей лекции отца января. А здесь он читал курс лекций по апокалипсису. И вот тоже я прочитаю большую цитату. Было бы большой ошибкой видеть во всех этих образах откровения, имеется в виду там, и кони с хвостами, э, с змеинами, и э, саранча обрагирован, и так далее, и тому подобное. Было бы большой ошибкой видеть во всех этих образах откровения вневременные символы. Они взяты из исторического контекста и они сообразны историческому контексту Апокалипсиса как конкретного послания конкретным семи церквам Азии. Mm -hmm. То есть это, все эти образы и символы надо понять в специфической ситуации первых читателей книги, в их социальной, политической, культурной, религиозной ситуации. Только так, поняв эту книгу для того времени, мы можем использовать ее смысл и значение для нашего времени, но нам следует избегать и противоположные, да, простите, да, образы откровения не, не вре, вневременные символы, они имеют отношение к реальному миру того времени. Но нам следует избегать и противоположные ошибки, считать их буквальными описаниями реального мира и предсказаниями неких событий в этом реальном мире. Они не просто система кодов, которые следует раскодировать, чтобы увидеть в них образы реальных людей и событий. Они должны быть прочитаны ради их богословского значения и ради их способности вызывать экзистенциальную, то есть жизненную реакцию и ответ. По-моему, и э, отец Александр Сорокин, и отец Януарий Ивлевов сказали очень красиво, и не просто красиво с литературной и художественной точки зрения, но точно и ярко именно это. И так надо просто забыть навсегда. Вот ну, про 666. Забыть. Надо помнить о Христе и не думать э, об этом звере, о неком таинственном числе, который стоит на звере, и понять, что само число само по себе ничего не значит.